Привет, меня зовут Елена Задорожная, руководитель отдела обучения компании Века. Задам несколько вопросов. Представь, пожалуйста. Привет, с удовольствием отвечу на все твои вопросы. Зовут меня Виталий Селиверстов. Я один из самых давних партнеров, один из самых давних участников нашего комьюнити. Где-то с зимы ориентировочно 2019 года я зашел в сообщество. Круто. Виталь, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему на сегодняшний день так популярна вот криптоиндустрия? Ну, криптоиндустрия на сегодняшний день так популярна, потому что, насколько я сам по своему опыту знаю, да, я как выходец из обычного бизнеса на земле, да, из такого предпринимательского движения, все тяжелее и тяжелее становится зарабатывать эти деньги на земле, учитывая текущее положение с локдаунами периодическими, да, с вот этими блокировками, с усилением контроля со стороны государства. И все люди пытаются где-то найти свою нишу, где они могут не то что как бы свои доходы ну, оставить на прежнем уровне, но и приумножить их. И вот как альтернатива такого решения, это вот именно зайти в мир криптовалют. Смотри, ну вот сегодня здесь компания Века впервые заявляет о себе как о, уже о платиновом спонсоре. Вот есть понимание у тебя у самого, почему мы вот сегодня здесь представляем нашу компанию на этом форуме? В рынке криптомира сейчас приходит как бы получится сейчас такая небольшая тавтология, да, что приходит к людям понимание, что надо именно заходить, заходить сюда, и причем не надо искать какую-то точку входа, как раньше кто-то там да, зайти, чтобы подешевле купить ту же самую крипту, или по подороже, там, чтобы не вляпаться в это все дело. Да. Надо заходить, как только пришло это понимание к вам, пришло это решение, надо брать быка за рога и полностью с головой заходить в этот мир. Mm -hmm. а, большое спасибо. Виталь, скажи, а вообще есть понимание, что сейчас вообще происходит в рынке криптовалют, криптомира. Конечно, есть. И я очень горжусь, то, что я участвую именно в этом дебюте, да, в представлении нашей компании на форуме, тем более в таком статусе, как платиновый спонсор. И наша биржа, как дочерний продукт нашей компании CoinGalaxy, она уже второй раз на этом форуме выступает, заявляется тоже платиновым спонсором. И сейчас этот этап я вижу как подготовку, подготовку к презентации нашего нового продукта, а именно блокчейна Века 2.0 со своими фишками, со своими вау-эффектами, со своими новейшими технологиями, потому что э, в недавнем времени руководство компании, да и вообще, да, компания была принято решение о том, чтобы развиваться именно в сфере криптотехнологий. Нам в нашем сообществе нужны люди, которые будут дорожить нашими активами, которые будут их ценить, которые э, с, с полным пониманием заходят, то, что в крипте надо заходить именно на долгосрок, да, чтобы получить э, не просто какие-то иксы, а реально создать такое благосостояние свое, что кардинально может изменить твою жизнь. Виталий, а что является ключевым фактором успеха вот в этом направлении, в криптоиндустрии? Ключевым фактором успеха в криптоиндустрии является, ну, во-первых, это терпение. Надо понимать, что крипта, она волатильна, да, что ты не должен вестись на какие-то временные свои трудности, что тебе надо срочно там, зафиксировать какой-то там, как, или тебе кажется, профит или убыток, да, в решении каких-то текущих вопросов, текущих проблем. Пусть это подождет, да, мир крипты, да, вообще крипторынок ⁇ это продукт, который, ну, совершенно недавно, в принципе, зашел в нашу жизнь, да, и... В принципе, до этого ж вы вы чем-то занимались, где-то работали, где-то же вы делали, создавали свои эти проблемы. Вот потихонечку и решайте их эти проблемы, как они и решались бы. Да? А дайте именно крипте сделать вас счастливым человеком. Дайте ей время развернуться в любую инвестицию, которую вы сделаете в рынке криптовалют. Дайте ей разрастись. Здесь действительно можно сделать мега эксы, получить мега-профит, и вы будете счастливы. Отлично, мотивация отличная, просто захотелось пойти начать делать иксы. А, Виталь, ну и в еще не, не могу не спросить, вот как думаешь, какие вообще прогнозы до конца года, какие дашь прогнозы а, участникам, те, которые точно так же зам, пойдут делать иксы? Ну, прогнозы только самые положительные, я как по природе оптимист, да, для меня всегда стакан наполовину полон, да, никогда не приемлю позицию, когда он наполовину пуст. Но и просто из новостного фона вы все можете видеть, что у нас ждет следующий булран именно по альткоинам, да, что дает всем стартапам выйти на новый уровень развития да. и вообще вот этот позитивный фон. Он как бы способствует заходу не просто каких-то институциональных фондов там, или крупных игроков, но крипта заходит благодаря этому позитивному фону, да, заходит в жизнь почти каждого человека. Как, например, в начале 2000-х годов мы все удивлялись сотовым телефоном, а теперь у каждого из нас может быть даже по несколько таких аппаратов, и они не вызывают такого восторга и трепета. Да. Точно так же и крипта войдет в жизнь каждого, и поэтому надо... Принимать вот это решение, если вы еще не с нами, то заходите к нам. А тем более, что мы вас можем научить. У нас отличная наша биржа Coin Galaxy, где вы можете азы спотовой торговли да, изучить, получить первый опыт. И точно так же с нашим комьюнити вы можете действительно изменить свою жизнь к лучшему. Большое спасибо, Виталь, тебе за уделенное время. Действительно, ты нас вооружил инструментами, и мы точно теперь знаем, с чего начинать мир криптоиндустрии. С вами была Елена Задорожная и Виталий Селиверстов. Присоединяйтесь! Привет, меня зовут Елена Задорожная. Сегодня у меня гость. Представься, пожалуйста, расскажи, откуда ты приехал. Задам тебе несколько вопросов. Спасибо. Меня зовут Сергей Кушнир, мне 36 лет. И прилетел я к вам в гости с прекрасной стороны Украины, с города Герой Одесса. Здорово. И, и прям сразу в Москву на, на такое грандиозное мероприятие Blockchain Live 2021. А, Сереж, смотри, сегодня крипторынок уже в тренде более 10 лет и занимает по праву самостоятельный сектор в экономике. Кругом обсуждаются такие термины, как трейдинг, майнинг. Вот как ты думаешь, с чем связана такая популярность? Э, ну, потому что люди уже понимают, что это не какой-то воздух, что это не какой-то э, пузырь, да, то есть люди начали разбираться, вникать в саму технологию, да, и люди видят, что это технология, которая решает э, на сегодняшний день глобальные проблемы самого человечества, да, то есть, например, я кайфую от того, что я могу, например, управлять своими средствами да, благодаря криптовалюте. Я кайфую от того, что я могу легко обмениваться, например, с друзьями с разных стран да, криптовалютой. Также криптовалюта она дала возможность простому, обычному человеку, да, возможность зарабатывать, да, менять качество своей жизни да, благодаря вот этой технологии. Не просто Использовать как технологию, а если ее использовать как предпринимательскую деятельность, да, то она дает возможности каждому человеку, э, если грамотно использовать, в короткие сроки, качественно поменять свою жизнь. Но я знаю по наслышке, что криптовалюта достаточно волатильна, да, и есть определенные риски. А Вот твое мнение, какие риски здесь можно выделить? Ну, основной риск, э, то, что я вижу да, на рынке, то, что люди э, используют криптовалюту, которая не подкреплена какими-то да, продуктами, интересными технологиями. Вот, и люди в надежде, что она вырастет, да, теряют свои деньги, да, потому что придумывают красивые сказки. Да, есть на рынке крип криптовалют, к сожалению. Да. Но есть также очень крутые технологичные проекты да, и чтобы на них, например, не терять, нужно просто ну, скупать в долгосрок. Да. Вот те, кто, например, пытаются заработать на волатильности вот этой криптовалюты, это очень высокорискованный вид заработка. Потому что никто не, мог, не может на самом деле предсказать, какой курс биткоина будет завтра, через неделю, через месяц. Никто не знает, да? Сколько каких бы там эксперты не были. Вот. Но стратегически да, качественная криптовалюта, качественная технология, она стратегически всегда растет. Да? То есть если посмотреть на промежуток, год, два, три, пять, да, то есть она всегда растет. Поэтому кто хочет, например, зарабатывать и не рисковать, да? то есть нужно использовать криптовалюту, брать свой портфель, которая имеет технологию которая подкреплена сообществом где есть прозрачность да и такие вот активы нужно скупать в долгосрочную перспективу тогда у человека нет рисков потерять свои средства. Ты говоришь о том, что на сегодняшний день большое количество криптопроектов, великое множество их существует. А как понять, что он действительно хороший и что на нем можно заработать? Как отдать предпочтение? Ну, на что я обращаю внимание, да, что для меня важно? Для меня важно, важна прозрачность. Да. То есть я, например, должен видеть четко основателя криптовалюты. Да, то есть я должен видеть дорожную карту криптовалюты. Для меня, например, важно, что уже реализовано да, с, э, с той же дорожной карты. Э, для меня важна команда разработчиков. Да. Мне интересна технология э, само, самой криптовалюты. Да, и какие ценности и решения проблем на рынке она будет э, решать. Чтобы это не был просто какой-то... Ну, просто инвестиционный пузырь какой-то, да, надут из какой-то красивой истории, а чтобы это была технология, потому что на рынке криптовалюты я четко понимаю и считаю, что будут развиваться только криптовалюты, которые решают задачи, которые упрощают э, жизни, да, на рынке криптосообщества -э, обычным людям, обычным пользователям. Поняла. Смотри, у компании Века тоже есть свои э, проекты. Можно ли на них зарабатывать? Да, конечно. Компания Века уже за три года доказала свою эффективность, показала, как простые обычные люди, которые не имеют никакого опыта в криптовалюте, могут просто зарабатывать да, ежедневно и не переживать, что что-то там закроется или что-то будет не работать. То есть есть простые проекты, и я считаю, для новичка начинать свой путь на рынке криптовалюты с компанией века это одно из самых правильных решений. Почему? Потому что есть простота, нету рисков потерять свои деньги, да. То есть есть простые проекты, через которые происходит эмиссия э, монеты на рынок, да, и просто Посещая вебинары, посещая тренинги, которые проходят внутри компании Веко, абсолютно каждый человек может этому научиться. Неважно, сколько лет человеку, неважно, какой опыт у человека. А, действительно, уверенность это, это стимул к действию. Действительно, всем хочется уверенности. Скажи, пожалуйста, в чем видишь эффективность цифровых активов? Эффективность, ну для меня, например, что очень важно да, в цифровых активах, это то, что я получаю свободу. Да, то есть я могу управлять своими денежными средствами. Я не переживаю, что какой-то банк или какая-то финансовая структура может меня отнять мои средства. Да, то есть я имею свободу, вот, я могу легко обмениваться э, данными активами. И также это дает возможность э, зарабатывать и менять свою жизнь уже прямо сегодня. Большое спасибо, мы не будем упускать этот шанс. Спасибо, Сереж, тебе за уделенное для нас время и хорошего, отличного дня. Я хочу познакомить еще с одним партнером компании века пожалуйста расскажи о себе откуда ты к нам приехал сегодня меня зовут алексей корешков я приехал с города нефтьюганская хантамасийского автономного округа лёш скажи вот сегодня здесь проходит одно из самых масштабнейших мероприятий стран европы и снг форум криптоиндустрии как думаешь почему на сегодняшний день цифровые деньги ценятся больше чем обычные фиатные Главные преимущества – это скорость транзакций и дешевизна комиссий. Получается, держатели криптовалюты являются собственниками. Их не могут заблокировать регуляторы, средства, а не банки. И также начинают появляться новые инструменты, так как здесь активы вращаются, минуя Центробанка. А какие сегодня вообще есть тренды в крипторынке? На сегодняшний день это DEFI, ДАО и самая распространенная это геметизация. Ну, то есть мы скоро будем играть и получать крипту? Ну, на самом деле получается, многие уже играют и получают крипту, но это очень рискованно. В любой момент эти токены могут пропасть. Скажи, пожалуйста, насколько законна вот эта вот деятельность в сфере криптоиндустрии? На сегодняшний день нет конкретных законодательств, которые бы полностью регулировали данное направление. Но, получается, законом, если брать Российской Федерации нашей, торговать, покупать и держать криптовалюту не запрещается. Запрещается использовать как платежное средство. На сегодняшний день в России тестируется цифровой рубль, поэтому наше правительство, наоборот, лояльно относится к индустрии блокчейн и как бы смотрит, как ее грамотно внедрить, как сказать, в оборот с людьми. Алексей, скажи, как считаешь, есть ли будущее криптовалюты в России непосредственно всех интересует этот вопрос? Как я и сказал ранее, уже тестируется цифровой рубль, поэтому именно за цифровыми технологиями будущее. На самом деле криптовалюта уже даже не то, что стучится в окно, она уже стоит в дверях, Технология блокчейн и криптовалюта уже используют, внедряют блокчейн технологии в производство. В новостях даже писали, что наш президент Владимир Владимирович и секретарь Песков хотят внедрить эту технологию в выборы из-за прозрачности и доступности. Поэтому за этим непосредственно будущее. Отлично, значит ждем великое будущее в мире криптоиндустрии. На международном форуме криптоиндустрии блокчейн 2021 присутствует руководители биржи криптовалюты CoinGalaxy Максим Юдичев. Максим, скажи, CoinGalaxy второй раз уже принимает участие в данном мероприятии. Расскажи, что изменилось за последние полгода? Ой, ну самое, наверное, значимое, это когда в апреле а, пришел к нам на стенд пользователь и бил себя пяткой в грудь и говорил, что вы нигде не зарегистрированы, вы негодяи. А то теперь мы ему можем показать корочку, как принято, да, у нас говорить, потому что у нас появилась официальная регистрация, мы теперь официально зарегистрированная компания. Вот, а, это, ну, такой, а, с точки зрения организации, формальности, да, а, большой шаг вперед. Вот. Плюс мы на, ну, в апреле, да, еще представляли собой биржу, которая только-только ушла с бета-версии на готовую. Да, сейчас мы уже представляем собой ну, такую площадку более, скажем, подготовленную, да, более такую что ли стабильную, стабильную да. Поэтому, когда нас люди видят и вспоминают, а мы вас видели в апреле, да, то это хороший показатель, что вот они нас запомнили, да, и мы людям запоминаемся. Скажи, пожалуйста, как это мероприятие повлияет на развитие CoinGalaxy? Ну, в любом случае, любое вот такое большое событие, как форум Blockchain Live 2021, да, это место притяжения целевой аудитории нашей, да, то есть это трейдеров, в том числе трейдеров начинающих, на которых мы ориентируемся. И действительно на стенде много подходят с вопросами, да, то есть ну, люди, которые только-только начинают свой путь в криптоиндустрии, да, и я думаю, что... Вот такие мероприятия, они ну, дают большой толчок да, с точки зрения узнаваемости и позволяют большому кругу именно потенциальных ну, таких целевых да, пользователей рассказать о себе, о том, чем мы принципиально отличаемся от конкурентов в выгодную сторону. А что интересного Coin Galaxy привезли сегодня? Чем цепляют аудиторию наших гостей, которые здесь сегодня на форуме присутствуют? Ой, ну мы старались удивить, я думаю, что у нас это получилось. Я думаю, что с нами на текущем мероприятии может похвастаться только кофеварка на стенде Меркурио. Вот, мы в этот раз привезли настольную игру, в которую мы предлагаем пользователям поиграть прямо на месте, здесь и сейчас, да. То есть люди могут сесть за стол, попробовать себя в роли трейдера, да, на наравне с другими пользователями, да, и как показывает практика, да, ну то есть вот обратную связь получаем от людей, им нравится, и даже люди, которые играли вчера, приходили записывались к нам еще раз играть, потому что, ну скажем так, они хотят еще еще, да, то есть это как раз была задача наша сделать игру, в которую хочется играть много раз, вот, и я думаю, что вот эта игра даст хороший толчок именно вот в поиске новых людей в мире криптовалюты, да, и мы, скажем так, будем Компании, которая будет открывать дверки да, людям в мир криптовалюты с помощью вот этой игры, которая будет работать в связке с биржей. То есть обучаете, не отходя от касс, что называется. Обучаете и привлекаете. Максим, скажи, пожалуйста, какие планы ставите на ближайшие полгода, буквально уже после форума? Но я думаю, что как раз вот на первое полугодие 2002 года, 2022, да, какой у нас грядет, будет уже именно начало системной маркетинговой кампании, которую мы планировали начать еще в конце этого года, да, но немножко сместились из-за того, что доделали ну, некоторый функционал. Да, то есть все знают, да, что мы, не спеша, в 2020 году начали с бета-версии. Да? Получается, весной мы перешли на стабильную версию и вот с весны до осени мы доделали функционал. То есть, получается, мы доделали применение токена CGC как для получения депозитария, так и для получения скидки на комиссии при торговле на нашей бирже и открыли возможность социального листинга, то есть, когда исходит инициатива листинга не от администрации монет, а от сообщества. Да, они могут, ну, как это, в кавычках, да, можно сказать, скинуться да, на листинг, оплатить листинг в складчину да, с помощью монеты CGC и добавить к нам на бирже какие-то монеты. То есть вот полностью функционал мы сейчас до конца года закончили, и вот мы готовы развивать системно наши маркетинговые направления. И я думаю, что это даст именно хороший рост пользователей новых в начале следующего года. Максим, ну и в конце дай, пожалуйста, прогноз на 2022 год. Ну, по рынку крипты прогноз такой же, как и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапрошлом, и так далее, так далее. Рост, рост, еще раз рост, потому что рынок только-только наполняется новыми пользователями, новыми компаниями, новыми юзерами, поэтому только-только рост. Спасибо, Максим, за уделенное время. Всем отличного дня.